Thank you. мама на дочку, а потом мы сидели возле окна, а потом, а потом, а потом окно, а потом стены встречались, а потом окно тоже. А потом мы в подвал, и потом мы прятались. Мы нашу школу подготовки ромских детей до школы переработали полностью для принятия нашего народа ромского. И с первого числа этого месяца мы начали принимать наших ромов-беженцев из Карькова и из других мест. Серега Светка новка подписана Давайте есть от месячных детей то есть ребенок месячный и до вот годика или до двух будет одна программа думаем это больше работы с мамами наверное будет чтобы их тоже как-то вот поддержать потому что они тоже все пережили психологические определенные травмы и, ну, нелегко. От двух до пяти лет продолжить работу, которую мы делали, работая с маленькими детьми и вместе с мамами. Вчителька наша, которая готовила детей в мирные часы до дошкольной подготовки, она приходит сейчас сюда на центр, работает с ними, малює с этими детьми, чтобы как-то від от этого, всего, чего не побачили, от этого стресса, от этого ужасу.